привет друзья рада вас видеть на своем канале с вами ирина сегодняшнем мастер-классе я делаю цветочки из ленты органзы на зажим для волос кому интересно оставайтесь со мной для работы я взяла ленту органзы шириной в 2 сантиметра можно взять и ширину в два с половиной сантиметра но тогда цветочек будет немножко большего размера. Еще понадобится атласная лента шириной 2,5 см. Цветок я буду украшать бусинами. На один цветочек нужно 30 штук диаметром 3 мм. Три штуки диаметром 6 мм. И одна бусина диаметром 6 миллиметров это бусина из стекла нужен фетровый кружок диаметром 3 сантиметра можно три с половиной пройдет и такой зажим для волос я взяла длиной 5,5 см. также понадобится иголка с ниткой зажигалка и, конечно же, клеевой пистолет. Итак, приступаю к работе. Делаю основу цветка. Складываю треугольничек, срез оплавляю огнем и таким образом приклеиваю его к стороне ленты. С другой стороны складываю еще треугольничек, потом два треугольничка совмещаю и получается у меня лепесточек. Острый угол основания лепестка прошиваю ниткой. Еще складываю треугольник, поднимаю его вверх, еще один треугольник и складываю два треугольника вместе. Получился еще один лепесток. Прошиваю острый угол у основания. И так продолжаю свою работу. И таким образом я делаю 30 лепестков. Вот они уже сделаны. Получается вот такая большая деталь. Это не страшно, потом она будет маленькая. А здесь вот последний лепесток сделан. Я срезаю ленту. А срез оплавляю огнем. И подклеиваю этот срез к стороне лепестка. Теперь нужно все это закрепить в кольцо. Здесь немножко лепестков я захватываю иголкой. Стянула. Вот что получается, теперь я иголочку выведу на обратную сторону, это изнаночная сторона у нас будет, и здесь я нитку закрепляю. А теперь из заготовки я буду формировать лепесточки. Вот где у меня начало. Я беру первый лепесток, ввожу иголку с внутренней стороны кончика лепестка. Это для того, чтобы спрятать узелок. Затем возвращаюсь к центру, беру бусину и теперь я прошью один лепесток и одну сторону следующего лепестка. Подтягиваю, бусина уже стоит на месте. Беру следующую бусину и прошиваю один лепесток и одну сторону следующего лепестка. И таким образом я пришиваю 5 бусин. Вот они 5 бусин. Теперь я ниточку подтягиваю, сколько возможно. А теперь смотрите, вот этот лепесточек я делю зрительно на две половинки. Вот центр. Завожу иголочку, примерно отступив на полтора миллиметра от сгиба самого лепесточка. Дохожу где-то до середины лепестка и разворачиваю иголку к центру теперь я ниточку протягиваю и формирую лепесток вот я подтянула и лепесточек изогнулся и приобрел такую красивую форму теперь иголку вывожу на изнаночную сторону и закрепляю нитку Теперь сделаю еще один лепесток, завожу нить изнутри, возвращаюсь и теперь поочередно пришиваю бусины. И пятая бусинка. Пять. Опять делю этот лепесток пополам. Завожу иголку. Теперь я ее вывожу к центру. И подтягиваю. Вот так получается изогнутый лепесток цветка. Таким образом я продолжаю делать дальше. И вот последний лепесток цветочка. Получается цветок, состоящий из шести лепестков. Теперь я сделаю серединку. Для цветка я беру маленькую бусинку затем большую большие бусины из акрила они перламутровые красиво блестят и чередую эти бусинки три маленькие три большие теперь свяжу это все Туго. получается вот такая треугольная серединочка И сейчас же я ее пришью к центру. Если где-то выглядывает ниточка, ее можно оплавить огнем, но аккуратно. Одеваю серединку и вот теперь я беру стеклянную бусину. Она очень хорошо блестит. Камера не передает ее блеска. Но на изделии это выглядит очень эффектно. Вот что получается. И теперь я нитку закреплю с обратной стороны цветка. Для того, чтобы серединка была все время у меня в нужном месте, я ее закреплю еще и клеем. Нанесу чуть-чуть клея. И выставлю ее. Верхнюю узетку тоже нужно приклеить. Теперь сделаю листики. Беру квадратики со стороной 25 мм. И делаю классический острый лепесток Канзаши. Совмещаю уголочки противоположные, еще раз противоположные уголки и еще раз. И получается острый лепесток. Эти уголки я оплавляю и внизу тоже можно пройтись немножко огнем. И получается вот такой классический лепесток. Их нужно 6 штук. Место где у нас начало и конец. Вот оно. Сейчас я просто подклею, несу немножечко клеем на выступающую органзу и приклею все и теперь в промежутках между лепестками цвета цветка я приклею листики вот так И так далее. Листики приклеены и теперь цветок можно поставить на основу. Делаю две надсечки на фетровом кружочке и закрепляю фетр на зажиме. В таком виде уже можно оставить этот цветочек, но я немножечко добавлю декора. Я взяла перышко, подходящее по цвету, и фоамиран глиттерный. Нарезала глиттерный фоамиран тонкими полосочками. Теперь покажу, как я приклею его. А вот эти полоски тонкие, я их распределю вот таким веером, наношу немножечко клея и выкладываю полоски, как мне нравится. Можно даже немножечко постричь лишние полоски чтобы это не было слишком навязчиво а теперь уже можно поставить и зажим такие цветочки получились у меня и обязательно получится у вас. В готовом виде этот цветок имеет э, диаметр 6 сантиметров. А если мерить от украшений, то примерно 7 сантиметров. Кому понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк. Подписаться на мой канал. С вами была Ирина. До новых встреч!